Про времени суток. С вами Катамхали. Японский линкор 10 уровня Ямата, Карта Северное Сияние. Игрок э, Ваня 572. Здесь, кстати, я смотрю небольшой глюк. Показывается, что заряжены фугасные снаряды. А на самом деле Ямата стреляет бронебойками. Вот сейчас будет залп. Сейчас посмотрим. Там прям в наглую попер на вражеский крейсер. По-моему, заслуживает он того, чтобы на него обратили внимание. Вот смотрим, да, летят бронебойные снаряды Ну, ничего страшного, это не страшный глюк А то бывает иногда реплей включаешь, там вообще растенхрон с выстрелами, с еще что-нибудь Ну, неплохой залп получился, почти на 20 тысяч По-моему, следующий залп может стать последний для этого отчаянного крейсера не знаю. Зачем просто, да, так зашел в бой, скажет, пойду я упарюсь. Нет, второй залп менее удачный на 12 тысяч. По-моему, по пора отсюда Ямато линять. Там и торпеды справа идут, и фугасы полетели. Выкатился, встал и, и стоит. Ну а что еще делать? Да, задом сдал, задом сдает. Ну, что, будет первый уничтожен? Как за -то торпедной атаки, что? Успевает уйти, ямато? По-моему, успевает. А, там и дальности не хватило. Еще и оп. Первый уничтоженный противник. А счет, кстати, уже 1-1. Был уничтожен союзный линкор Джорджи. Где-то там, на правом фланге. По правому борту. Ну, судя по торпедам, там еще где-то находится эсминец. Ну да, еще и потому что <laughs> точка Д была захвачена. Вот отдали противнику сейчас на захват две точки, и команда начнет по очкам очень сильно проигрывать. Уже видно разницу, уже там под 50 очков. Эта разница сейчас будет с каждой секундой только расти. Ну, сейчас он там, я смотрю, Советский Союз должны добрать за островами, где-то там. Внимание! Передаю координаты цели! Вот он, эсминец. Марсо там, оказывается. Самый незаметный эсминец, да, при этом смог без проблем захватить точку. Аляска, по-моему, сейчас жестко будет наказано за стояние на месте. Нет, всего на 7-800. Ну вот так вот бывает. Стреляешь противнику в борт, думаешь, сейчас там вылетит, а пукли сквозняки или на какие-нибудь, как обычно, попадания в ПТЗ, там, что у нас еще бывает. Или пробитие какие-то там на пятачок. По-моему, что-то там Аляска немного не подрасчитал. Может, залип в прицеле, но сейчас, по-моему, -по ему некуда бежать. Второй залп уже удачный, сразу две цитадельки. по курсу. Ну и, по-моему, Аляска все. Сразу два линкора на нее смотрят. Он даже заднюю не дал, он не знаю, что он там. Один союзный линкор готов. Есть Аляска. Странно, что без цитадельки. Но это не важно. Главное, что есть уничтоженный противник. там на правом фланге все плохо Прям, да, уже точку А начали захватывать Ну, зато точку Д удалось отжать Точка С тоже там, я смотрю, находится под захватом Ну да, по Наполе с дистанции 20 километров Попасть, конечно, проблематично Тут По-любому-то попасть проблематично Да, тут ещё с цитаделькой с 19 с лишним километров Ну вот показатель, что не надо рельсоходить а он там еще и в дымах шел, но его, походу, там светили. Не знаю, либо дистанция была маленькая, да, потому что все-таки у этого корабля большой радиус засвета при нахождении в дымах, то есть там надо учитывать. Если ты хочешь отсветиться и, дабы свою шкуру спасти, не стреляй. Все. Обычное правило. Перестань стрелять, потом дождись, когда у тебя радиус обзора. До базового снизится и тогда уже включай дымы, и ты будешь для противника не виден. Ну, если, конечно, там не будет рлс да, к примеру, он там кронштадт, может, в принципе, он его рлс засветил. Ну, я думаю, это не столь важно. Это уже пройденный этап. Сейчас точку С захватит. Так, тут надо поаккуратнее. Ага и может тоже Ямато накинуть. По самые помидоры. Крадется здесь потихоньку Петропавловск Идут торпеды там? Ну это, наверное, Ямагири Сразу 4 цитадельки За зал. И Петропавловск отправляется На незаслуженный отдых На команде, в принципе, особо, наверное, и, и не помог По-моему, здесь Ямато уходит от торпедной атаки. Жалко, сейчас нет возможности дать залп по Агайе, но вот одно кормовое орудие разворачивается. Сейчас хотя бы три снаряда в его сторону будет отправлено. И я ждал, ждал, когда они долетят, но в итоге мимо. Ну, противники сопротивляются, да? Точку С пока что так и не дали захватить. И точку А отжали. Четыре кашета полипанта. Там еще в его сторону смотрю. Тут пару вееров торпедных. За корбой все такая дуэль двух линкоров. Такую Ямату все равно. Преимущество mm -hmm. в плане mm -hmm. союзного эсминца, который торпеды кидает. Ну там Ну, здесь Ямато надо смело разворачиваться, Липанта на, на полу бронебойных снарядов, да, ну вот, Ямагири, да, забыл я про Ямагири, что там еще где-то находится, <laughs> поэтому вперед, в принципе, идти опасно. Сколько там Ямагири за один залп, может, 18 торпед сразу в цель отправит? Ямато понимает, что это для него самый опасный сейчас здесь корабль, вообще в этом бою, да, который остался. Сразу открывает огонь по нему. Лепанта там съел, съел одну торпедку от Симакадзе, там еще два вееры идут. Гимакири уходит из засвета, а Лепанта здесь услужливо подставляет борт. Сразу 12 тысяч. Ну на этот раз по-моему не удастся уклониться, одну торпеду Ямато Яма -то точно поймает. Есть. Еще из затоплением приходится использовать сразу аварийную команду. панты еще и в дымы уходит. Сейчас посмотрим, будет он стрелять? Нет, потому что если он выстрелит, он станет заметным сразу. А тогда это время, к примеру, подождать, чтобы... Да, когда ну, восстановится, к примеру, ремонтная команда, чтобы прочность восстановить. Ну нет, не стреляет. Команда противника по очкам немного впереди. Нет, все-таки делает зал, и а еще при этом идет бортом. Да что ж ты будешь делать? Лепанта. Что то натворил? До свидания, блин. Этого следовало ожидать. Это, я так понял, срабатывает талант, наверное, и как там, Ямамото из Сороку, наверное. Уже Кучу медалек здесь Ямато заработал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. Восемь медалек, то есть за каждую одну пробитую цитадель. Восемь, восемь. Пять уничтоженных противников. Сейчас за союзный зайдет на захват точки А. У ну, противника тоже еще два эсминца осталось, да, Ямагири и тот же Симакадзе. Но ну, союзный там, по-моему, с полным запасом прочности, у него в любом случае должно быть преимущество. Ну, хотя, да, если если торпеды съешь, там... Торпеды <таспиел> прямо по курсу. Это уже Ямагири, наверное, постарался, сейчас будет больно. Ну, Ямата есть Ямато он пережил эту торпедную атаку. Мне кажется, больше никто бы не смог пережить. Это просто у Ямато очень хорошая ПТЗ. А, нет, наверное, скорее... Да не, наверное, все-таки Ямагири. Я там торпеды считать не стал, да, просто если у Ямагири у него на три торпеды больше, потому что у него шеститрубные торпедные аппараты, у Симакадзе пяти Ямагири в надежде начал настреливать фугасами, дабы поджечь Ямату, у которого на КД аварийная команда. Ну, скоро восстановится. Еще там и Ремка. Да и у него еще и талант этот не закончил действия. Еще 20 секунд. Ямато потихоньку ремонтируется. А это. Что за подарок от союзника? Я не понимаю. Зачем он в эту сторону вообще торпеда отправлял? На шару по Ямагире, что ли? Яма не переходит на фугасные снаряды, хотя вот сейчас можно было. Ну ладно, и так уничтожается. Там сквозное пробитие тоже наносит ощутимый урон. Полторы тысячи для эсминца, у которого там 20 с небольшим. Два сквозняка это уже три тысячи. Еще вон идут торпеды. Ну одну. Даже теоретически две Ямата может пережить, если, конечно, еще и в ПТЗ попадет торпеды, чтобы -то, сократить от нее урон. Торпеды прямо по курсу. Вон ну, справа. До конца боя почти 6 минут, но ну, команда по очкам впереди, но все равно лучше точку захватить. Торпеды проходят мимо. А вот два сквозняка, значит, три потерял еще самокадзу. Союзному надо просто сейчас тупо идти в дымы, нефиг стрелять. Сейчас чуть торпеды не схлопотал. Вот он, засвечивается. Ну, по-моему, до свидания. Нет, два сквозняка, всего два снаряда в цель только попали. Попали бы три, тогда все, тогда до свидания. Из-под носа, из-под носа фраку вели увели. Сейчас бы был седьмой. Ну, и так, в принципе, Ямато уже в этом бою сделал достаточно. Шесть уничтоженных, больше двухсот тысяч урона. А Гайя <laughs> в такой ситуации уже ничего не светит, да, против, против трех эсминцев. Торпеды прямо по курсу Успел Симакадзе там Перед отправкой в порт Разродиться еще одним торпедным залпом Одна даже угодила ямата, Но Ничего страшного А тем более, теперь Яматов в безопасности Ага, я далеко, у него там свои дела Небалатки Он там устроены. горит